Так, школа английского инглиш. У меня уже есть... Если вам понравился какой-нибудь рекламный ролик, ставим его на паузу, кликая по нему левой кнопкой мыши и правой кнопкой мыши для открытия контекстного меню, где выбираем пункт скопировать данные для отладки. Запускаем любой редактор текста, например, notepad++ и вставляем скопированный текст. Далее ищем в JSON тексте ключ от debug видео ID, копируем его значение и подставляем вместо текущего значения текущего ролика в адресной строке браузера после знака равно, параметра V. Чего бы я хотел себе в подарок на новый год? Так, школа английского English. у меня уже есть. И английский я знаю точно я хочу научить вас английскому всего за два часа на моем бесплатном вебинаре для новичков